Натуральной замши, интернет-магазин, плюс подарок. Можно выбрать сумку из натуральной замши и выбрать подарок. Сумки производства «Россия», коллекции разных фабрик. Представлю сегодня цвет шоколад. А подарки вы можете выбрать сами. Это бывает крайне редко, потому что я сама знаю, что когда... Предлагаю, что более конкретное, а может и мне это не надо. А сегодня у вас есть выбор. Я сумчатый эксперт, предлагаю вам выбрать подарки, которые наиболее комфортные будут именно для вас. Косметички, либо сумочки, либо кошелек. Кошельки сегодня у нас представлены в трех цветах. Вот такой красивый шоколадный лак, лак сразу говорю, на морозе не лопается. Либо вот такой сегодня показываю, синий-бирюзовый цвет, он ближе сегодня к моей одежде, к моему образу. Или вот такой красивый синий. Показываю на бирюзовом. Просто потому, что сегодня он мне ближе по кузов. Две молнии, два входа, два отдела. Легко бегаю бегунок. Внутри отдел для мелочи. Для купюр, для карт с двух сторон отдел. И вот такая перегородка. Вернее, этот кошелек можно получить в подарок. Либо это могут быть косметички. Либо вот такие две сумочки. Сумки цвета прям золото-золото явно. Это мягкий материал, это кожа. Она не облазит, не лопается. Здесь есть длинные ручки, которые нужно повесить на плечо. Одна из сумочек вот такая. Основной отдел. И сзади кармашек на молнии. Вот такой отдел. И сзади карман на молнии. Длинная ручка. При желании длинную ручку можно стегнуть и ходить. Эх, если бы не пандемия. Хотя, почему бы и нет. Театр, кино, шубка и просто красивая девочка, которая взяла эту сумочку и пошла. Так, вот такая сумка. Либо есть вот такая модель. Здесь тоже есть съемная длинная ручка, которая позволяет сумке висеть на плече, либо перекинуть ее через тело. Можно... С вырубленной ручкой взять ее в руки, либо вот так закрепив, она сворачивается пополам, носить на плече, либо через тело. Цвет реально красивый золото. Он прям такой очень приятный, тактильный. Бывает золото приглушенное, а это яркое золото. На задней стенке карман на молнии. Здесь тоже маленький кармашек. Например, для фрезного. Здесь. На задней стенке карман, на молнии, на передней два небольших кармашка. Вот такая сумочка в подарок. И косметички. Покажу косметички здесь. Здесь. Замшевая сумка, цвет красивый шоколад, полностью цельная, из натуральной замши. Эко-ручка, эко как -ручка, эко -ручка, эко кожа только ручка и дно, и отделочка внутри. Вот такая натуральная плотная замша. Цена сумки 2700. Внутри перегородка на молнии и кармашек на передней и на задней стенке. Мягкая модель, достаточно легко вмещает себе большой объем. Повесить можно сумку на плечо. На локоток и в руки. Это фабрика города Пенза, фабрика Шане. Это город Пенза, фабрика Гера. Тоже красивый шоколад. Карман рабочий. Отделка у бегуночка. Лак. И вот здесь лак с клепочкой. Лак на морозе не лопается, повторяюсь. На задней стенке карман на молнии. Мягкая модель. Позволяет положить достаточно большой объем вещей. На задней стенке карман на молнии, мягкий, мягкая перегородка сейфик, на передней стенке два кармашка. Цена этой сумки 3000. Все размеры сумочек оставляю внизу в инфобоксе под видео. Кстати, рубашку вот такую вареный лен я купила за Кихенди. Хочу сказать, стильно не значит дорого. Я периодически заглядываю в эти магазины мне нравится тем, что это не стандарт. Поэтому, если у вас есть желание приобрести что-то нестандартное, интересное, не побрезгуйте, зайти в такой магазин. О, с тюрбаном подобрать это минимум, что я могу. Цена тюрбана 1100 рублей. Очень красивый бежевый, который будет сочетаться со всеми цветами теплой, теплых оттенков. Брюки у меня коричнево-шоколадного цвета, поэтому бирюза, бежевый. Болка, кстати, брюки тоже оттуда. Вот это и вот это. Это не оттуда, не из этих магазинов. Хотя все вместе собирается, образ достаточно интересный. Так, цена сумки 3 3800. Полностью из натуральных замши, кроме дна и ручек. Вот такое дно. Молнии декоративные. Это не рабочие молнии. Высота ручки не регулируется. Другой ручки здесь нет. Это позволяет повесить сумку на локоток и в руки. Металлическая молния достаточно комфортная и надежная. Проверенная временем не один раз. Она не застревает, не расходится. На задней стенке карман на молнии. Перегородка, сейфик и два кармашка на передней стенке. Еще раз цена сумки 3 800. Так, следующая моделька фабрика Шанная город Пенза. Передняя стенка.. Натуральная замша и лак. Лак на морозе не лопается. Проверено нашими фабриками. Так как северный регион отшивается не у нас в Волгограде, а в Пензе. Поэтому и отправки идут по всей России. Проверено, что сумки с использованием лака не лопаются. На задней стенке карман на молнии. Два рабочих кармана по бокам. Вот такое дно. Есть длинная ручка, которая цепляется вот сюда. Короткая ручка, несъемная. На задней стенке карман на молнии и на передней два кармашка. Цена этой сумки 2 300. Есть вот такая сумка. Жесткая форма, которая позволяет достаточно небольшой объем положить, но в этом Плюс. Потому что те, кто любит жесткие сумки, она устойчивая, она не теряет форму. Сюда положил, поставил, она всегда выглядит стильно, дорого-богато. Так, здесь использован тоже лак для отделки. Так, натуральная замша вот, такого, вот такой плотности здесь. На задней стенке карман на молнии. Ножек здесь нет. Красивый ручкодержатели, использованы спереди и сзади. Один вход. Наискосок закрепляется длинная ручка, которая позволяет сумке быть комфортной висеть на плече. Внутри перегородка сейфа, кармашек на задней стильке и на передней. Вот такая сумочка. Так, цена этой сумки 2,100. Еще две модельки остались. Сумки жесткие. Натуральная замша. Рабочий карман, который входит вот так рука. На задней стенке карман на молнии. Цена этой сумки 2 500. Красивый лак. ручка держателей. Рамка-держатели Рамка -держатели на задней стенке обычные. Один вход, два отдела. Есть длинная ручка, которая позволяет сумке висеть на плече. Крепится это наискосок. Так, сейчас, секунду. С одной стороны и с другой стороны. Вот здесь вот. Вот они колечки. На задней стенке карман на молнии. На передней два кармашка. Вот здесь вот. вот тут. Достаточно плотные подкладки везде. Тоже жесткая сумка. У этой сумки ярко выраженный цвет горького шоколада. По сравнению с той, которую покажу вам сейчас. Посмотрите, это видно вот даже на камеру. сера такой коричневый цвет. Здесь прям явно горький шоколад. Так, у этой сумки тоже жесткая форма. Достаточно. Это фабрика Гера, тоже пенза. Очень плотная натуральная замша на передней стенке. На задней стенке карман на молнии. Ножек здесь нет. Красивая кисточка из натуральной замши. Цена этой сумки 2 500, красивый рамкодержатели, эмблема фабрики Декор. Один вход, на наискосок два колечка, которые цепляются для ношения сумки на плече, на наискосок. Внутри перегородка сейфик, кармашек на задний и два кармашка на переднем. Вот такая красивая сумка. Еще раз повторяюсь, к этим сумкам вы можете... Приобрести подарки на ваш выбор. Ваш сумчатый эксперт. Здоровья вам и вашим семьям. Ура, аллилуйя, зима скоро на выгод. Делаем подарки себе и своим близким. Выглядим стильно, красиво и не значит дорого.